Валерий Брюсов, знаки запустений. В старых городах с миром не владах, Ищут крова тени, Знаки запустений. Ночь, луны, огни, стелятся они, вглубь книгохранилищ прячут скорбь узилищ, На свою беду. Мечутся в бреду, Хоть не кажут лики Жалки, страшный, дикий. В дом под крыши срез Кто в лачас залез И, не озираясь, Проскользнул по краю, Кто в святом углу бьется на полу И на крылья ночи Загнанный хохочет. «Я тебя люблю, Я тебя Oh